Так, что я могу сказать про свой опыт за эти шесть месяцев? Могу сказать, что у меня был такой запрос изначально, я даже на первом уроке сказала, что у меня такое ощущение было, что очень много отовсюду идет информации, кучками непонятно, не систематизировано, и у меня просто жизнь была и мысли, и ощущения как барабанная дробь, только без ритма какого-то. Это очень сильно меня будоражило, смущало. И поэтому, когда появился шанс записаться на этот курс, и мне посоветовали записаться, он прям очень вовремя пришел. И за это, за это время в этом круге я могу сказать, что на самом деле вырисовалась цельная картина понимания себя, ощущения себя в семье, в социуме, во Вселенной. Появилось понимание своей значимости, понимание себя, своего внутреннего какого-то желаний внутренних, понимание своего тела. Я научилась слышать тело, живот. Возможно, этот курс, он не сделал меня просто счастливой обладательницей дзена какого-то, наоборот, он пробудил интерес к жизни, еще больше любопытства, еще больше хочется копать, узнавать, открывать новые грани и это и находить новые роли себя вот в этой вселенной. Могу сказать, что по тем темам которые мы работали, они прям очень классно у меня отыгрались на моей жизни личной, потому что были какие-то огрехи и неправильные ошибки поведения в семье с мужем. И могу сейчас сказать, что, например, некоторые моменты я прям очень классно выровняла, и это замечает и муж и это заметно по настроению в нашей семье это заметно потому что мне очень круто проводить с ним время вместе у нас есть общие цели и мы движемся в верном направлении. я очень четко раз ассоциировалась с мамой за этот период выстроила нужные, верные для меня границы комфортно для меня границы я папа мой вырос в моих глазах появилась прям такое уважение любовь и восхищение папой чего раньше не было у меня почистится круг окружение мое они отпали сами люди просто энергетические негативные вампиры манипуляторы они так отсеялись просто незаметно так лайтово и сейчас меня окружают реально очень ценные классные люди которые заряжены которые на одной волне которые поддерживают меня которых я поддерживаю, и с которыми есть реально какая-то связь, с которыми мы разделяем одни ценности, одно мировоззрение. Я могу сказать, что сейчас я иногда себя даже называю ведьмой, потому что иногда реально я создаю какие-то события своим намерением, или просто подумав о чем то или чего-то захотев, и это сбывается. И вот... Здесь включается понимание того, что реально весь мир и наша жизнь в наших руках а никак иначе, а, что мы сами создаем нашу жизнь, и а, надо быть аккуратным с нашими желаниями идеями. А, вот, и хочу выразить огромнейшую благодарность Виталию за терпение, за вклад в нас, за старание услышать, понять, посоветовать каждое свое за практики чудесные, которые. А, казалось изначально казались какими то странными вещами и стульчики эти казались каким-то не, не, чем-то нелепым но потом это понимается совсем по-другому и даже потом первые уроки какие-то первые а, информация получена первых занятиях она совсем по-другому звучит дальше когда начинается раскрываться а, другие темы вот а... А вообще, конечно, я хочу каждому пожелать, чтобы женщины, которые ищут себя, которые недовольны чем-то, которые на момент, какой-то даже на один момент в своей жизни засомневались в себе и, и в значимости своей жизни, и в своей красоте и прекрасности, пришли хотя бы на один водный урок и просто вот ощутили поддержку, женщин в этом круге, поддержку Виталия, почувствовали эту безопасность, почувствовали а, вообще возможность того, что можно поменяться, и можно быть комфортной, можно быть счастливой, наполненной. А, вот это чувство наполненности, а, чувство, вот, когда есть энергия, и она во мне, и хочется что-то вот делать, и глаз горит, вот это прям дорогого стоит. Поэтому спасибо огромное. Прям вам и Дмитрий, спасибо тоже огромное, потому что такой человек, как режиссер, как сценарист, который за кадром, но делает очень важный труд и делает все, что у нас здесь было хорошо, комфортно. Спасибо.